Microphone muted. Бум бум бум бум бум бум бум. Бум бум бум. Бум бум бум. Что ж. Бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум бум Da-da-da-da-da-da-do-do. To-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. To-do-do-do-do-do-do-do. To-do-do-do-do-do-do. To-tets, to-do-to-tets, do do do do do do up to that. do do Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Что случилось? Где? Это кто? Yeah. Кто? Это... Я... Я... Я стероидоломал. Я... Листья выбрасывал. А потом побежал чинить реактор, и там был... Там был Лёша, Бобр и... Коричневый. Оранжево, оранжево, оранжево. Оранж? А почему? Ответ <святый> искал. Ну, хорошо. Ты за... Я не Тел знаю, я, меня такого я подозрения, я просто бегал. Не, вот смотри, я видел, как Бобр выполняет задание, я сам выполнял задание. Потом Лёша Свик я видел, чинил реактора, и коричневый чинил. Реактор. Ну так-то может и сам импостер может чинить реактор. Ну, по сути, может. Но тогда, ну зачем он он чинить, же... если он сам его вызвал? слава, минус... давай. Я, я отрываюсь. Давай. <говорот> <говорот> <говорот> <говорот> конечно же, он не был импостором. Импостер, я и бобр. Электрика. туда туда туда туда туда それが dammitにならないように パーダーがあります 그치니라 Он не был импостером. что заметить. ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту Делаем саботаж. идем... Его чинить, дешевле. Его же чинить. чуть-чуть не получилось ладно саботаж делаем на электричестве и все пока что это саботаж то есть есть бобр бобр победи пожалуйста ты можешь алло Алло. Попался. Ну попался. Ну, ну, я, с... я как только увидел то, что разные кнопки пишешь, я заполнил что-нибудь. С одной стороны, он, по сути я ж выполнял задание и, и пошел ну, тогда астероид... полоска. А второй это было мо задание, я что. Я знаю. Я, я ж специ... я специально ж сказал, что это как бы мо, только твое. Чего? Почему он никого не убивает? Он просто бегает. Сейчас они все задания довыполняют. А это и... остановин Бобр. А зеленый. Салатик. Ну сейчас его кикнут, и в итоге я проиграл. Да, желтый читает. Да, это зеленый. Красный он мог меня убить. У меня было сейчас подозрение на, только на зеленого. А, а почему меня не было? Уйди! Ты меня? Я тоже... Принес сюда и взял. И сюда! Взял низко и принес. Что вы закасили? Бабра. да проиграли по сути проиграли только из-за того что ну, я что? во первых я медленно убивал кстати вот что хочу заметить да кого ты убил это я да. я, я даже Лидии не накладывай себе дам. проигрыш тоже я импостер. Бам бам бам бам бам. Алло. Это мне сообщение, кстати, пишут. кто? где? я не знаю. Я, я пойду на тебя потом докажу то, что я не постер, у меня есть задание, чтобы ты хорошо. А, нашел захан в атаке. Ну, это не зеленый, и как бы не я, я астероиды делал. А зеленый, видимо, что-то скачивал. Но он там ставил, где надо скачивать. А ты сейчас куда? В смысле, как? Как ты будешь доказывать, что это не ты? Да не, на мусор. А, мусор? Он, он в атмосферу выкинется. Ну, это, я не специально не да. А ты в визуальной таски, то есть? Тогда скип. Что ж... Почему коричневый? Как бы коричневого вообще никто не видел. Боже мой, боже мой. Голосуй, голосуй, хорошо, голосую. пом пом пом Запу меня. А, это ты. Я это я сначала не понял. Короче, ладно. Ладно, me... вырубайся. Вырубаю микрофон. Он не был. Эй, я. А ведь он не был? <микрофон activated> Спасибо. Было очень приятно. Это, это, это, это, это, это было очень предсказуемо. Так. это оставим как то, что я буду. Так, там был желтый. Запомним, Настик. Все здесь тусят. Оп. Карточка. Карта. Спасибо. Не за что. Так. М -м -м. Электричество. А я сейчас ещ починю. Microphone active. Алло. Алло. Где? Я не знаю, я бежал в нижнем двигателе. Так, а я могу сказать одно. Ой, а почему не синий? Потому что он стрелял из астероидов, но ну и ты можешь пойти посмотреть, что я тоже не предохранен, потому это, что а, я... А, это это Visual Tax тоже, да? Чего? Это, это тоже Visual Tax? Да, там же а что же. Почему, а почему на меня гоет? <свят> Это не синий. А почему он на меня так говорит? Потому что а дурак. Гостер. Я разгадал тайгу черной дыры. Синий со мной был. Он сейчас меня выкинул. Я вам сказал. А где, интересно, была, во-первых, зелёненькая, во-вторых, голубенькая и беленькая, и, и красненькая. О них-то ничего Вот, то есть кто-то из них уже предатель. Ну или, может быть, ты. Пойдём, кстати, со мной. А что за серый? Обе... Серый это ты. скипну. F, Семен, тебе. А, нет, ладно, скип. Идем за мной, кстати. Оп, оп, оп. Пока. Ну, я же не предатель, я никого не обманываю. Я никогда никого не обману. Запомните это все. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. бум, -бум, -бум. бум, -бум. бум, -бум. бум, -бум Так, я заказал, что это не я, и это не я оказался. бум бом бум красный. За ним надо следить. Очень сильно. Это свет. Как <сев Continued> же он. А? Так и знал. <севит> Ладно. Призло. Зря-зря, походу, я это сделал. Алло. Слышишь? Вруби микрофон. Зач Зачем? По сути... Да я-я-я, меня сейчас походу. Да не... Это светло-зеленый, но это не светло-зеленый, потому что он тоже выполнял. Все надо... А ты выполнял? Чего? Не показывал, что ли? Нет. А, там справа должны пушки были. Так тыркаться. а пушки, я не обратил на них внимания. Ааа. что, второй импостер, это белый? а я говорил. Потому что ее никогда не было, Ладно, я выключу. а что, а, убил... а, вот, зачем? кстати, двоих убил, это я. Молодец. Хотел сказать, уже отключаем микрофон, и она потом вспомнил, что-то зачем? Как в тему выключать, если тебе уберёшь? Если тогда еще я в тему что нибудь подсказать. А почему ты, импостер? Ты что, читы подрубил, которые? Нет. Мне просто повезло. А. А как делать задание вот это? Спасибо. Спасибо. Где типа кубики, и на них надо что ли запоминать? В реакторе. Да. Это ты? Это ты. Сейчас вы кого-нибудь выкинете. Это скорее будет к. Голубенький, потому что его нигде не было. И вы победите. Я такой уж знаешь, как тупой не спалился. Написал где, и потом Мы с белым пыли, хотел сказать. Это чё Бобар пишет в чат мёртвых? Чё? Ну оранжевый пишет. Опа! черн, где ты был? Задум бежал. Yeah. Вот, вы уже спалились с тем, что... И там такой красивый тупик. Если что, белый доделает мою работу. Ну, mm -hmm. мне кажется, нет. Это точно не красный. Видишь, они уже друг друга оправдывают. Вы mm. остались одни. Белый и черного кроет Ясно. Yes. No. И наоборот. Вас спалили. Я за черного, мастер Господи, -бой. За меня. А желтый умен А, да почему за меня-то? Блин, если меня сейчас не выкинули? Выиграли? Саботаж на забочи, тыкать? Слышишь? Mm. Потому что смотри, как мало заданий. Не могут проиграть только из-за того, что задания не делают. Да, по сути, по... они уже проиграли. Потому что друг друга крылья. Последнее задание. Тыньк. Тыньк-тыньк. тыньк тык Везде двери закрываю. Я выполнил все таски. А ты где? А, ну еще веп осталось осталась. Ты ж меня сбил тогда. Все, я выполнил все таски. Мне кажется, сейчас электрического побьют. Склинчик. Нет, белый починит. Ну, нет. Смотри. Сейчас убьет и скажет, что это он. Я ж сказал. Ом! Виктори. Плейгейн? Да. Бел, походу, бескликно. Хотя там было непонятно, кто кого убил. А ты все начинаем. Через один, два и.. Обычный. Обычный мирный человек. Микрофон активирован. Алло. Алло. А я звук выключил, не микрофон. Я понял. В админке я нашел. Это не ты, я видел, что ты выполнял задание. А, -а, -а как ты понял, там реально видно, что это речь идет? Да. Да. Ай, почему... Потому что она что-то подсказывает. Чего? Подсказывает. Я могу, кстати, мусор выкинуть. Значит, это, скорее всего... это коричневый, потому что он гонит. И бобр. Потому что, опять-таки, ни с кем не общается. Что вы сделали? Б а, бобр ль а, ⁇ Вы, вы, вы скипнули. За мной сходи за мусором. Спасибо. Кого нет? Ой, как я, как я рядышком там. К реактору. Микрофон activated. И мой номер один. Моя алгоритмка. Пока без тебя. Люблю так. ты, Где? Да, я в админке был. Я там тоже был. Я в столовой потом пошел. Я билил? там остался, я пошел, пошел карты проводиться. А я, кстати, очень долго проводил, у меня не получалось. Это не зеленый. Я то, что показал то, что я стройный кармсил? Не, я не видел показывал и подбежал к этому заданию. А, я не увидел. Я ж прям с тобой бежал. Mm -mm. Нет, вначале прям с тобой бежал. Ну, а потом-то я пошел вниз. Я и думаю, я думал, ты так быстро посмотрел, поэтому. Мне кажется, это обучен. Кто? Красоты ты. Почему? Ты вот, говорю. Пойдем за мной, я выкину мусор. Пока, микрофон выключаю. Микрофон да почему опять я, якобы? Не я же ведь. Кто за другой, кто угодно, но не я. Алло. Алло. Что такое? В чем меня убили. Зачем ты говоришь то? Лучше тогда. А я. Но примерно... я же не скажу кто и и главное где. Потом меня спалили. Я в той труп прожал прям. Движок, Нижний. так сказать помянем. Я был в электричестве. Я по сути могу тебе подсказать, но это будет нечестно. Так Чего? Почему? А, точно. Сколько импостеров осталось? Ладно, это голубенький. А, я, а, я так и знаю. Я, я, я даже когда ты не сказал, я его подозревал. Знаешь почему? Потому что я был в нижнем реакторе, он закрыл двери. Там был год с другой стороны. А вот, вот именно. Доказательств нет. Это пишет самая. Профу на меня. Напиши, что типа, ты единственный пошел влево. Нет, он не пришел. Он единственный пошел налево, и там и я пошел налево. И чей в столовой вы, вы сейчас проиграете. Наконец-то. С мертвым челом не меня Алеша Сфига, это не он? Нет. А вы сейчас скипнули. А, я, кстати, не знаю, я сейчас ним послежу. Запускай. Микрофон. Microphone muted. микрофон микрофон Где? Алло. Алло. Я даже знаю, кто это. Кто? Да нигде не было. Может, потому что я был справа. Но он меня оправдал. в админку сейчас закрывалась. Красного никто не видит. У меня нет заданий, чтобы доказать, у меня только двигатели, реантор и все. Я за красного. Это не я. Так а зачем ты гонишь тогда без доказательств? Потому что я тебя не видел вообще. Ну, ну я... смотри, меня оправдал только что Леша, плюс. Я только что написал, что мы Я, могу я убить тоже что за инпастер играю. И Кого не убиваю? Типа подозрительный ты очень. Мак, на не убил. Типа очень подозрительный. Я, я могу. Мусор. Как ты можешь доказать, что ты не. Мусор. А, ладно, пойдем докажешь мне. А где был белый? Да, потом ты меня убьешь, конечно. Погнали, погнали, покажешь. Ладно. А, меня выкинули, ясно. Это не я, это что? Я не знаю, как это. Мы сейчас посмотрим. Ты же сказал, это не я. Ну ладно. Как думаешь, кто это? Я только что мусор выкинул. А, ты умер. А ч ⁇ ты не спрятал мне? Это не я. Это желтый. Это желтый оранжевый. Сейчас тогда выполню задание. А, а ты же мертвый. А, не мертвый же, да? Нет, я не... Я мертвый. Я тебе забыл сказать. Они оба вен прыгнули ты мне. Ты просто знаешь сразу, типа, это put... синий только потому, что его не было рядом со мной. Потому ну, что вот так вот. Я... И всем пока-пока.